Следующий материал, который мы с вами рассмотрим, называется Альфа такто. В отличие от предыдущего материала, это полный вантагонист. То есть, если предыдущий материал у нас блестел, слегка переливался ну, имел свой шарм, то альфа-такта это абсолютно матовое покрытие. Это та леди в прекрасном красном платье, которое хочется не только смотреть, но еще и потрогать. То есть это имитация замши. При нанесении на стену у нас имеется такой, так скажем, бархатистый эффект, который манит себя, чтобы его потрогать. Тактильный, это действительно тоже приятный на ощущение материал. Э, имеет свою раскладку. Причем здесь у нас есть тонкость. У нас есть два каталога, старый и новый. То есть, и, соответственно, цвета здесь тоже все разные. Все эти цвета до сих пор доступны и по старому каталогу, и по новому каталогу. То есть, единственное отличие, что в старом каталоге идут с цветом маленькие квадратики. То есть, не особо удобно выбирать по маленьким квадратам цвет. Ну, вы знаете. Новый каталог, они исправили ошибку, в новом каталоге они запихнули более большие квадраты. То есть уже ну, как бы раскрытие цвета и фактуры ну, здесь гораздо лучше. Данный материал позиционируется и продается, ну, наверное, процентов 80 как раз-таки в гладком нанесении с имитацией замши. Также у нее есть еще два стиля нанесения. Это текстиль и перекрестный текстиль. То есть как раз-таки, при э, в близком рассмотрении вам сейчас покажу, то есть направленный рисунок и как раз-таки такая некая рогожка получается у нас с вами. То есть э, мешковина... Э, тоже пользуется спросом но не так часто в связи с тем то что не каждый человек готов мириться что все-таки это декоративная ручная работа и не всегда ровно все это получается вот но без скажем так Двух сторон монеты здесь тоже не обошлось. Данный материал очень красивый, интересно и вызывающий смотрится в насыщенных, в темных цветах. То есть он раскрывает на себе как раз-таки вот эту вот пятнистость. То есть если мы с вами сделаем, к примеру, там, слишком светлые пастельные цвета, да, вот как вот линейка здесь у нас идет, то мы, соответственно, с вами вот этой пятнистости, вот этой игры рисунка мы абсолютно не увидим. Но, как я сказал, что монета две стороны. Если нам с вами нужно э, нанести декоративное покрытие, которое не будет э, на себя оттягивать внимание, к примеру, от какого-нибудь прекрасного дивана, то в данном случае этот э, декоративный материал будет замечательным. Э, при близком рассмотрении он имеет мелкую-мелкую структуру пятнистости, э, песчинок точнее. Они разноцветные, и как раз-таки, когда близкого рассматривать, некая такая песчаность у вас будет присутствовать. Но, опять же, повторюсь, что это абсолютно матовое покрытие. Оно бархатистое на ощупь приятная как тактильно имеет второй класс стирания мыльные растворы конечно все это без проблем мягкие губки касательно нанесения опять же повторюсь самая ходовая классическая в гладком стиле нанесения направленные непосредственно это ну практически не пользуется спросом но все равно имеет место быть ну и второй по популярности соответственно красивый текстиль который у нас тоже имеет спрос что же по базам. База здесь у нас идет одна, база N00, она полупрозрачная, то есть мы добавляем краситель и у нас получается с вами ну, какой-то заклированный материал. Именно в этом материале применять грунтовку Альфа Крил Праймер я не рекомендую. По причине простой, что альфа-крил праймер – это слегка м, грунтовка, которая имеет глянец. То есть, а материал у нас абсолютно матовый. Когда мы с вами его будем наносить, либо кисточкой, либо щетками, неважно, у нас получается на глянцевом э, грунте данный материал будет соскальзывать. И у вас будет вероятность того, что у вас появятся проплешины, вместо матовости они будут слегка глянцевать. Именно поэтому данную грунтовку я не рекомендую к этому материалу. Поэтому пирог мы оставляем здесь, э, который э, рекомендует завод-изготовитель. Для того, чтобы у нас матовое покрытие, как раз-таки за матовую часть, будет цепляться хорошо сам материал, будет плотность цвета. Ну и, соответственно, у нас с вами будет все красиво, без всяких лишних пятен и так далее. Изначальный пирог – это один слой грунтовки, как позиционирует завод, и два слоя материала. Если мы с вами берем, опять же, насыщенные какие-то цвета, там, ну, темные довольно-таки, я рекомендую два слоя грунтовки, потому что материал, он ä, не полностью укрывистый. У нас с вами ä, грунтовка будет тоже влиять на последующий цвет, ну и, соответственно, плотность цвета. Поэтому, если будут какие-то пятна у вас, они могут ä, выплыть на последующее нанесение. То есть, вам нужна ä, качественно прогрунтованная, однородная стена. Поэтому, если у вас, ну, как минимум, подготовка плохая, то вам придется делать его в два слоя. То есть, это учитывайте при продаже, либо при покупке. А, что же касательно нанесения предлагаю вам посмотреть на нанесение и я расскажу уже в дальнейшем покажу вам непосредственно на мольберте следующий у нас с вами материал в рубрике это альфа такто. это имитация замши имитация текстиля и так далее в принципе здесь видео которое нам сняли экзенобель будет достаточно да потому что ничего нового в принципе с этим материалом придумывать э нет смысла потому что он и так продается и так ходовой и так выглядит красиво но в целом э все-таки я вам покажу и рассмотрю от себя, по крайней мере, как все это можно сделать, смонтировать и так далее. Напоминаю, что у нас с вами идет грунтовка был грунт в обязательном порядке здесь потому что он матовый и так как у нас сам по себе материал очень очень матовый и чтобы он не проскальзывал на альфа крил праймере мы используем был грунтовку был грунт колируется непосредственно по формулам в данном случае под каталоге у нас есть два каталога старый и новый Старые идут цвета на 200 начинаются, там 201 202 а новый каталог идет с аббревиатурой три сотни то есть 301 302 33 и так далее вот в принципе цвета интересные вкусные ну и сам по себе материал интересный, потому что ценовая политика у него довольно-таки невысокая простота нанесения присутствует ну и материал выглядит красиво то есть здесь тоже продаваемый материал что касается нанесения непосредственно три вида нанесения классический текстиль и кросс текстиль это ну, ткань мешковина рогожка не знаю, кто как называет соответственно поэтому Расскажу и покажу, как все это наносится. У нас с вами нанесена БЛ-грунтовка, нанесена валиком, полиакриловым, хаотично, в разные стороны. Если свет светлый, то одного слоя достаточно. Если база 0,0, то рекомендую делать два, чтобы у нас с вами равномерный слой все-таки присутствовал. Что касается расхода. БЛ-грунтовку я считаю на до 10 квадратных метров с 1 литра. Соответственно, десятку на 10 квадратов хватает литрушки, на 25-2,5. Ну и, соответственно, там если десятка W05, то на 100 квадратных ее хватает при нанесении в один слой что касается расхода самого материала альфа- такта литрушки хватит там ну 7-8 квадратных метров а, в стандартном нанесении. А, ну, понятное дело, что это некий запас все-таки присутствует. Можно, конечно, его растянуть и на побольше, но тогда у нас структура рисунка не останется, ну, будет минимум. Поэтому наша задача с вами материал нанести, а не растянуть. Вот, поэтому а, сначала покажу с ходовой техники нанесения классической кисточкой. Кисточку мы используем а, с натуральным ворсом, а, мягкую, обязательно мягкую, потому что если кисточка у вас будет жесткая, вы будете материал не наносить, а сдирать. И у вас, понятное, понятное дело, структура а, не останется. Обязательно, чтобы кончики были секущиеся, я сейчас покажу. То есть, вы видите, в данной кисточке кончики секущиеся. Из-за этого у нас, получается, как раз таки структура будет очень мягкая. То есть, на видео я сейчас вам все покажу. Данная кисточка вообще куплена в Люра Мерлене там, за смешную цифру. В принципе, это достаточно для нанесения. То есть, здесь можно не использовать там, супер крутые кисточки там, за 2000 рублей. Вот я, в принципе, справляюсь вот этим. Один слой грунтовки, как позиционирует завод изготовитель, и два слоя самого материала. В классическом стандартном виде нанесения и первый слой, и второй слой абсолютно идентичны. То есть то, что я сейчас сделаю на первом слое, то есть мы то же самое должны будем сделать на втором слое. То есть наша задача сначала нанести ровно, равномерно, плюс-минус кисточкой по всему объему, ну где-то порядка половины квадратного метра, то есть, видите, я материал все-таки оставляю. Здесь довольно-таки плотный слой, потому что мы все-таки материал наносим, а не растягиваем. Можно не отрывая кисточки. Соответственно, нанесли. Дальше мы с вами должны сделать рисунок. Хаотично, в разные стороны, крестообразные. То есть, у вас должно быть движение на влет и на вылет. То есть не должно быть и таких вот зарубов. Иначе вот эти зарубы у вас, к сожалению, будут э, видны э, на объеме. Если их это будет много, то этого выглядит очень красиво. Поэтому за этим следите. Если все-таки они у вас получаются, делайте э, перекрестные движения и убирайте их. Обязательно следите за этим, чтобы этого не оставалось. Потому что, ну, опять же, повторюсь, это некрасиво. Хаотично в разные стороны э, растушевали материал. Продолжаем делать дальше. После того... Напоминаю, что материал у нас делается от угла до угла, с обязательно рваным краем. То есть горизонтали и вертикали исключаем. Можно работать хоть в дистером, так как здесь довольно-таки простой рисунок. Но, тем не менее, все равно руки разные, так что чаще всего меняемся. Вот. Наносим какой-то участок. И есть еще одна тонкость, так скажем, ретушировки рисунка. Мы с вами, когда отходим от первостепенного нанесения, материал начинает подсыхать. И когда он высыхает, у него явно глянец на цвет уходит. Мы с вами кисточкой без материала, а края утираем. У нас с вами кисточка все-таки сырая, но материала на ней нету. Легкими движениями, так как у нас кончики кисточки секущие здесь в конце они имеют довольно мягкие, мы с вами еле касаясь, ретушируем рисунок. То есть мы, получается, подсохшие вот эти следы от кисти сдвигаем с места, и они как раз-таки такой рисунок дают, как будто легкой сглаженности, как раз-таки, вот этой замшенности, которая у нас и э, нам нужна, по крайней мере. То есть, видите, задача просто подретушировать, на, фактически вы тратите на один квадратный метр порядка там, 10 секунд самый максимум, подретушировали без фанатизма, вернулись. Все, идете дальше. То же самое и здесь. Там, создали рисунок и так далее. Напоминаю, наша задача нанести материал, а не смазать. Поэтому э, максимально равномерно наносим, ретушируем. Оставляем сохнуть. Высыхает все это порядка 6 часов, ну, фактически 4 часа, в принципе, будет достаточно при довольно-таки теплой погоде, скажем так. Но я бы рекомендовал все-таки выжидать время засыхания по причине простой, что мы все-таки воздействуем на данный материал кисточкой, да? если у нас предыдущий слой не высох, мы с вами просто-напросто можем, ну, как бы, сгладить все это. Поэтому обязательно выжидаем высыхания. Ретушируем все это, повторяем процедуру полностью на втором слое. А зачем это нужно? Потому что за один слой вы физически не сможете равномерно все это нести. Где-то у вас будет просвечиваться грунтовка, где-то у вас получится стык. А за два слоя все это нивелируется, обыгрывается, и это прям выглядит замечательно. Напоминаю, что интересный материал выглядит в насыщенных темных цветах, когда вся эта пятнистость, вся эта замшевость про проявляется. Но опять же в светлых цветах, как раз таки, если нам не надо выделять с вами стенку отрывать ее там, от какого-нибудь дивана, от какого-нибудь камина, сделать что-то фоновым тоже будет идеальный материал в светлых пастельных цветах, потому что он не будет иметь структуры. У него песчаная такая структура, грубо говоря, при близком рассмотрении. То есть материал интересный. Что же касается нанесения текстиля, да? здесь мы должны с вами использовать валик, кисточку мы с вами откладываем. Мы с вами берем полиакриловый валик средней длиной, там 8-10, у меня чуть поменьше, ну тоже сейчас поудобнее так работать. среднем 8-10 миллиметров толщины валика разбавляем данный материал до 20 процентов. В принципе материал сам по себе жиденький, да, но как завод изготовитель рекомендует его разбавить там на 20 процентов. Соответственно, если это надо, применяем. Если не надо, тут уже в зависимости от удобства. Я, допустим, его не разбавляю. Мне больше нравится, чтобы фактура была чуть-чуть хотя бы фактурная, не прям совсем гладкая. Потому что чем больше вы разбавляете водой, тем меньше у вас будет фактуры. Вот. Это, в принципе, для некоторых важно и тоже надо учитывать. Если мы с вами делаем направленный рисунок, материал делается в два слоя. Что и первый, что и второй слой абсолютно идентичны. Мы накатываем какой-то промежуток а, валиком, используем либо щетки, либо щ... специальные кисточки а, пластиковые. То есть здесь уже в зависимости, какой инструмент у вас есть и что у вас есть. У меня есть такой вот коврик, а, купленный в обычной DIY-сети, то есть там ценой, там, не знаю, в 200 рублей, наверное, без затей. Есть специальные щетки. То есть здесь в зависимости, а, что необходимо. Причем самое забавное, что все вот эти щетки, они дают абсолютно разные рисунки кто-то больше кто-то меньше но то ну, здесь надо еще попробовать поэкспериментировать вам что воочию увидеть что получается вот если же мы с вами используем а, перекрестный текстиль то первый слой у нас будет допустим горизонталь то второй слой это будет вертикаль либо наоборот первый слой мы делаем с вами вертикаль второй слой горизонталь но тут надо понимать что все мы люди что все мы э, имеем какие-то там ошибки и так далее, что идеально ровную там линию от потолка до пола мы с вами не проведем. То есть в любом случае где-то какие-то линии будут завалены. Особенно там по горизонтали. Поэтому э, я рекомендую какой-нибудь лазерный уровень за спиной поставить, чтобы ну, совсем не завалить диагональ, скажем так. Поэтому э, здесь важные моменты именно, э, скажем так, э, ну, дать э, заказчику понимание, что идеально ровно не получится. То есть, э, я вживую видел огромные объемы в данном нанесении. То есть, реально большие стены, там, четырехметровые, пятиметровые. Э, они все были такие, знаете, слегка кривоватые, но, тем не менее, это все равно смотрится довольно-таки красиво, это смотрится живо. Вы любую ткань, когда садитесь, у вас на, на ноге натягивается ткань, она вся пережи пережимается и кривится. То есть, это нормальное явление, это ручная работа, это хендмейд. Идеального здесь, к сожалению, не добиться. Первый слой. Накатываем валиком средний слой, то есть оставляем легкую-легкую шубу. Щеточку. Берем щеточку, чистую обязательно. Не прям тянем вниз, да? здесь понятное дело мы все что угодно вытянем на выкрасе. Когда мы делаем на большом объеме, есть такая хитрость. Мы с вами берем материал, еще такой, втыкаем ее в стену и такими последовательными движениями вытягиваем вниз. Если вдруг какие-то капли лишние остаются, мы с вами просто их убираем раз-раз и все. То же самое есть так. Либо если нам нужна горизонталь первым слоем, мы делаем горизонталь. Допустим, вот получается, видите, излишки. Их можно убирать. Это, получается, излишки из-за того, что, во-первых, у меня первый слой не подсох. Он уже так комкается, да, видите, снимается. То есть, если бы мы сразу мазали его, этого бы у нас не было. Во-вторых, можно подразбавить водой, если это необходимо. И таких будет там, участков поменьше. Но мне кажется, что это более живой, скажем так, более фактурный. Тем более при высыхании они слегка втягиваются. Оставили. При полном высыхании, если нам нужен текстиль, мы, соответственно, делаем вертикаль, у нас получается перекрестный эффект. В принципе, оба вида, все три вида довольно-таки просты в нанесении, но все-таки самым простым является первой кисточкой. Без затеи, без всего. Здесь единственная сложность в текстилях, ну, потому что надо какой-то горизонталь или вертикаль выдерживать. Это вот единственная, пожалуй, сложность. Самый ходовой у нас идет непосредственно первый классический под замшой, ну, и дальше уже текстили и так далее. Поэтому расход здесь средний от 7 до 8 квадратных метров с литра в два слоя. Вот. Если там посильнее под Разваивать, конечно же можно их подрастянуть но в целом я стараюсь рассчитывать под вот этот вот расход а, здесь без затей здесь все просто материал тоже используется в принципе в любом интерьере да как в классическом так и в лофте в каких-то серых цветах единственный минус материала в том то что ну как минус он смотрится в насыщенных цветах интересно красиво но и в пастельных цветах в светлых цветах как фоновым покрытием его замечательно использовать а второй класс стирания то есть прям в супер какие-то проходные группы зоны запихивать данный материал я бы не стал то есть какая-нибудь зона коридора ну я бы рекомендовал его либо покрыть каким-нибудь матовым лаком если это необходимо но тогда мы с вами потеряем вот это вот тактильное ощущение гладь ковер соответственно где-нибудь спальни, гостин то есть те стены которые вы ну, прикасаться не будете это будет смотреться замечательно с этим материалом все давайте перейдем к следующему